Здорово, пацаны. Привет всем отдыхающим. Приехали на отдых. Ну, сорян, что ночью. Э, если слышно тарахтелку нашу, это генератор. Нужен свет. Пришла обстановка такая. Обстановка, да. Чтобы такая. не видно было ничего. Днем постараемся снять внутри, что она из себя представляет. Сейчас нет смысла. Темно. Да. Темно ночью, что хотели показать отражайки появились отражающие элементы есть да. итак сам обзор палатки алтай 2 двухслойная зонтичного типа без арок палатка 2020 года компании алтай камп напомним что она себя представляет и какие изменения в ней произошли Оттяжные петли выполнены в форме треугольных кармашков, куда можно сложить веревки для оттяжки. Все двери и окна оснащены москитными сетками для использования палатки в теплое время года. Окна у нас оснащены защитными клапанами, препятствующие попаданию влаги через молнию. Также имеется москитная сетка. Швы палатки обработанные полиуретаном. Ранее это было проклеено лентой. У нас не было вопросов по этой ленте, но сейчас производитель делает так. Разработан и усовершенствован дымоход. Сейчас это две тонкие пластины из нержавеющей стали скрепленные болтами. Ранее это было широкое кольцо. Была вероятность прорыва ткани. Палатка оснащена вентиляционным окном для притока свежего воздуха до печи. Распашная дверь приобретается дополнительно. Это опция данной палатки. Всем советуем ее приобрести. Это удобство. В прошлой нашей палатке э, с дверью были некоторые нюансы. Вот эта нашивочка, где вставляется алюминиевый пруд, прорывала ее. Здесь дополнительно идет вставка. Будем надеяться, что с ней теперь ничего не случится. Также дверь закрывается клапаном, дабы не попадал ни холодный воздух, ни вода. Так как у нас палатка двухслойная, идем внутрь смотреть. Предварительно мы отстегнули внутренний слой, дабы посмотреть, изменилось ли что-нибудь на внешнем. Каких-то кардинальных изменений мы не заметили. Единственное, что в нашей палатке не было карманов. Забыли ли они сделать или нет, мы не в курсе. Но сейчас они есть. Это приятный бонус. Швы. Швы нашей, нашей палатки прошлой в принципе не текли. Текли вот в этих местах, где соединяются и держат за прутья палатку они намокали и начинали капать как сейчас с этим будут обстоять дела мы пока не знаем пойдет дождик напишем в комментарии течет палаточка здесь или нет как раньше мы уже отмечали швы проклеены полиуретаном визуально конечно определить сложно но на ощупь действительно немножко чувствуется как прорезиненный Дополнительно хотелось бы сказать про защиту вот этих мест, где складывается палатка. Ранее здесь защемлялась ткань и появлялись дырочки. Сейчас они сделали защиту в виде вот таких вот тканей, которые на липе держатся. Теперь пойдем смотреть внутренний слой. Итак, ребята, внутренний тент. Конечно, о нем можно говорить много, но вещь классная, стоит своих денег. Если вы палатку используете не как баню, а как палатку, то эта штука незаменимая. Начиная от простого, от ее цвета, белый цвет отражает дневной цвет. В палатке светло, просторно, здорово. Вот эта вот сушилка для вещей вверху. Очень удобная штука, можно разместить что-то из вещей либо из каких-то предметов разместить фонарик карманы имеется карманы с двух сторон можно разместить какую-то мелочевку окна все дублируются то есть пожалуйста открыли окно москитная сетка либо приток воздуха очень удобно оснащена вот такими петлями по всему периметру можно использовать как вешалки, либо размещение каких-то световых приборов, музыки, все что угодно. отверстие под дымоход также оснащено огнеупорной тканью, стальными кольцами, защитной защитной шторкой, тоже с нанесением незгораемой ткани. по всей длине палатки Огнеупорная ткань Дабы использовать безопасно печку Также внутренний слой палатки оснащен полом Который пристегивается на молнию И его можно сложить вот в такой специальный карман Очень удобно Пол защитит вас от всевозможных насекомых и грязи в палатке а самое главное предназначение внутреннего слоя Это сохранение тепла Эффект термоса И плюс ко всему это защитит вас от конденсата В завершении хотелось бы сказать Подытожить все вышесказанное Мы действительно очень долго ждали эту палатку Мы не могли просто вытерпеть когда же она приедет После того как подали свою Но вот она нам она очень нравилась. Вы не представляете, какие мы эмоции испытали, когда ее получали. И она нас не расстроила. Здесь изменилось все то, о чем мы мечтали. И надеюсь, ничего нового и плохого мы не найдем. Ребята, эта палатка универсальная. Те, кто выезжает на рыбалку, на охоту, просто отдохнуть с семьей, Отличный вариант. Мы, мы хотели что-то другое купить, но мы передумали. Нам нравится она. И ребята, те, кто спрашивает, что делать с этой палкой, все просто. Ее нужно выкрутить. Вот так берешь, после того, как разложил, выкручиваешь. И вкручиваешь вот этот болт, который идет в комплекте. И никаких проблем. А то некоторые думают, что с этой палкой нужно жить. Все, всем пока.